Приятного просмотра. Здесь у меня будет сидеть самый важный человек в отделе продаж. Ты? Я. Вот, раз место. Два места. Три места. Видал сколько? Мы сейчас сюда интернет провезем еще, проводной каждому. Вообще. Окошки вон тут есть. Две штуки. Цветочки, свои. Смотри, какие цветочки. Да. Ждем. Не, у меня уже три. У меня уже три, ну, как бы два, стажер сегодня четвертый день. Сейчас подведем итог, вроде нормально все. Завтра выходит два. Ещё в порядке. Вот, а с управляющими не очень. Вот. Они у меня все почему-то вот приходят, а потом говорят, что не хотят работать. Кому-то там что-то предложили, что-то там передумал кто-то. Короче, прям все, как это было у меня раз, два, три человека, кому я хотел сказать, выходи, они мне... Ну Падали. да, потому что, видимо, ну, находят что-то, где не надо ничего делать. Ну то есть так же, как мы, никто не спрашивает же с них. Да, я думаю, еще знаешь, как бы такая история, пускай она идет, как идет, я сейчас сам сделаю все. Ну, пока, вот как оно есть, сейчас сам буду заниматься. процессами. Ага. У меня же тоже, ведь получается, ведь как, человек приходит, типа, ну, типа туда-сюда, типа, а планы у вас делаются вообще, в принципе. Я говорю, нет, вот сейчас ты придешь, будем делать. Ага. Ну, понимаешь? То есть у вас там, ну типа, я там разогнал всех, весь отдел, короче, набрал новых, тебя сейчас сюда нанимаю. Ну, как бы так себе история, да? Ну, не то что так себе, ну, как я понимаю, что некоторые, короче, нормально. Надо сейчас накопить историю. Нормально. Ну, то есть, своего человека надо найти. Своего, да, своего, согласен. Вот, так что двигаем по спас по, по это эту задачу по стоку по скоку, таким фоновым режимом. Меня сейчас другое интересует. Я же почему сказал, что давай встречаться пораньше, чтобы я завтра, чтобы я завтра уже мотивацию выдал всем людям, заинтересованным ну давай, давай, без Б. Да, смотри, что получа. Что получа, короче. Во-первых, ты не посмотрел, почему там прибыль не считал еще Нет, еще не смотрел. Я вчера прилетел только утром, считай И, блин, вчера как зомбак ходил. Это мы ну, ничего не может, Два дня целых уже на месте, ничего не делаешь. Ну, ты как-то... Ты вчера утром прилетел в 6 утра. Интересно. ладно, это я шутил. Короче. Так, что тебе демонстрайшен, да? Угу. А как у нас этот? А, нету там такого. Шел а, 105 день нашей... Ну да, у нас октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Четыре, месяца. Четыре месяца и сколько там дней? И шесть дней. 127-й день построения бизнеса в Москве. Угу. В Москве вообще говорят, палку воткни в землю, она будет свести. Так что вот... Бабками. Бабками будет свести, да. Короче, я вот здесь вот все проставил, все поставил. Что я здесь поставил? Смотри. Врач. Я, ну, тут стояло больше, да, то есть я чуть, чуть уменьшил. Поставил 18, 180 человек, 180 плюс вот здесь 90, да, то есть это 270. В плане, mm -hmm. в плане, мы планировали, 266, да, mm -hmm. то есть вот того, что здесь все будет. Но за счет чего? За счет того, что один персонаж, он может прийти и к врачу, и к эстетисту, да, mm -hmm. то есть я как-то вот так вот тудым-сюдым подумал и как бы решил, что, наверное, пусть будет вот так, 180 и 90. Ну, типа, нам в любом случае врача надо качнуть. Mm -hmm. Да? Ну вот. И на косметику ничего не повышал, оставил как есть. Единственное, что поднял средний чек, Потому что он здесь вот так вот показывается. Uh -huh. Космические сейчас загрузились. Вон там две коробки у меня стоит, привез. Вот, сейчас попрем по ней в том числе. Я очень не стал ее тут особо поднимать. И что у меня из этого все складывается? У меня складывается красивая цифра в 3,5. Uh -huh. 3,5, да? Потом дальше. Вот я что здесь распланировал. Ну, Во-первых, я выделил ЗП сдельную, то, чтобы мы с тобой обсуждали. Ее вынес отдельно. Uh -huh. Понятно, что эта цифра, она немножечко пока, ну как, завышена. Завышена за счет чего? За счет того, что здесь есть вот эти штуки, да, врачебные, uh -huh. уже сейчас. То есть она вот там на 50 тысяч рублей там где-то завышена, ну приблизительно, да, там на 42. Но тут запланировал всех остальных. Исходя из этого, ну плюс-минус, да, там где-то так, примерно так ориентируюсь. Получается, что вот расходник, да, тут накидал какой? Аренда, энергия, парковку убрал, финансовая, финансовая оптимизация, да. Она тянула она вниз. Короче, содержание клиники. Они в январе 23 сделали, но поставил 25 пока. да, То есть я причем отсюда вытащил уборщицу, поставил ее в фот. У меня раньше уборщица в содержании находилось. Uh -huh. Ну, расходники там 2000 уж ладно. Да? Рекламу uh -huh. обсудили, обсудили мы с маркетологом рекламу, что 100 тысяч, короче, надо на то, чтобы uh -huh. дать необходимый трафик. Соответственно, никаких дополнительных услуг планировать не буду. Да? Единственное, что вот расходы на прочие, это у нас там фотосессия будет, телефонию прикинул, uh -huh. да, там, интернет плюс затраты на IP-шку. Uh -huh. а Сервисы все 6-4-5. найм персонал примерно, да, так где-то, ну, там, по минималке. Обучение. Вот тут вот Хз. Mm -hmm. Желтому еще выделено. Пока. Ну, не планируем, наверное, ничего делать здесь. Значит, это ноль. В этом месте значит, ноль. Ну да, значит, так и поставить. Вот. А, консультационные услуги. Это одному чуваку надо отправить. Будет. Челябинск. Вот, как минимум. Дальше. эквайринг вот, ну, это с потолка. Ну, не то, что с потолка, но как бы я ее не просчитывал. Но, типа, у меня здесь было там 26 тысяч, ну, типа, ну, здесь будет, может, 40. С учетом того, что... Ну, ты можешь поставить... знаешь, как экзамен, например, разди... вот 26 тысяч раздели на выручку января. Ну, то есть у тебя получится некий какой-то процент просто, и все. Я понял. Так, это получается. Вот, главное это нет не так нет сам скваринг разделить на выручку где -то, где -то. вот это разделить на вот это да и умножить на эту на выручку план ну, вот это 62 получается да ну-ка давай прикинем там вот ну, и 26 заплатил ну как самый верх где выручки ну да, ты, ну у тебя было миллион четыреста, а сейчас стало три четыреста, то есть ну, пропорционально прибавился эквивалент, стало шестьдесят 64 тысячи. Ну вот, значит, где-то так. так. Дальше, здесь ну ХЗ, наверное, так и будет где-то, ну семь и восемь. Ну да, ну наверное. Ну двушечка там. Возврат покупателю, да, здесь нужно сделать возвратов немножечко. Угу. И УСНу надо заплатить, но это уже то есть здесь, смотри, здесь же УСН должен стоять по месяцу, а я поставил здесь, что мне пора закрывать девятнадцатый год, то есть mm -hmm. у нас там где-то 500 с чем-то тысяч, получается, что нужно будет в феврале уже закинуть, 175 обязалово, и на фот надо будет еще закинуть сколько-то, это вот надо мне будет уточнить. У тебя, часть. у тебя ну, да, да, да, да. Mm -hmm. ну, ладно. Ну вот, и получается, вот я выхожу, как бы, в цифру там в 568 тысяч, чистой mm -hmm. прибыль. Пока что, да. А, ну, с учетом того, что там где-то 40, ну, где-то 160, да, там выйду, с таким mm -hmm. выполнением. Но здесь есть нюансы. Смотри, какие, как всегда, да. То есть, есть нюансы, что я здесь зарплату-то запланировал следующего содержания. То есть, вот у меня Максим, да. То есть я ему уже пока еще об этом не говорил, но примерно прикидываю, что если план выполнен, да, там. Его там, ну, каким-то там бонусом порадовать, да, в этой части. А, админ, та же самая, да, песня, то, что мы с тобой говорили. но ну, это стабильно, стабильно, стабильно. Это стабильно. Вот здесь, да, то есть на менеджеров. То есть я на менеджеров раскидываю примерно план таким образом. Вот у меня два менеджера, и выведут еще два стажера. То есть, вот у них будет план, да, там 30-30, 20-20. У них сейчас мотивация идет следующая, на этот месяц. Это один клиент, пришедший, равно 1000 рублей. Ну, и пока так. То есть, это вот можно наверное, сейчас с тобой обсудить. Вот этот вопрос тот, который можно обсуждать сейчас. Вот. И в связи с этим получается, то, что здесь как бы я на менеджеров да, запланировал по, вот по такой цифре. Да, 40 премиалки, ну, там уборщица ладно. Админ, соответственно, новый еще выйдет у меня под замену, идет он. Тоже, да, с бонусом. Uh -huh. И вот, вот два стажера, да, там будут, они поработают, ну, типа там с двадцаточкой, да, там примерно. И вот будет у меня еще стажер на базу. На него я закладываю больше, да, оплаты, потому что там больше работа будет. Я ожидаю м -м -м -м, здесь больше результат в виде 80 да, пришедших. И за каждого примерно 500 рублей хочу поставить в простой такую в простую мотивацию, типа -прив привел клиента, получи бабос, короче, вот так вот, да. Uh -huh. Вот, соответственно, это. И управляющего я здесь заложил уже сотен. Ну, ну да, а сразу это... Но на самом деле, у меня 50 то есть у меня же неспитательный срок месяц. О, да, но если она план сделает, получит а. сразу же. Да, ну да. То да, то но есть... тут смотри, тут же ведь получается, это ведь все убывает и убывает. Там сегодня-то уже шестое число, да, 7-е, потом там не, не за горами 15 то есть понятно, что эта цифра, она будет там. Но смотри, ну смотри, я же с другой стороны сейчас сам выполняю функцию управляющего, то есть, значит, ну, да. я и заберу себе как зарплату, в случае, если выполню план. Uh -huh. есть, uh -huh. такой, порадую себя зП-шкой. Uh -huh. Ну, зарплату. в принципе, да, да, согласен. Так, ну смотри, открой еще план факт получается. Короче, если у нас все получится, у нас, ну, по сути, управляющий управляет там менеджерами, админами, врачами, ну, то есть у нас, по сути, вот эта вся штука крутится сама и у тебя 500 тысяч будет еще там, 570, ну где-то 600 даже. Ну, Плюс да. ну да, ну слушай, как бы норм, что можете сказать, вот интересно за фактом сейчас твоим понаблюдать, у тебя сейчас, допустим, себестоимость меньше получается. Ну да, здесь. Средний чек сел, да, получается. Средний чек, да, общий, да. да ну, он... Два пас... чека это пас... на вчера, да, у тебя было? А? 22 чека, это у тебя на вчера было? На вчера, ну, на вчера да. Вот, да. Ну, а, допустим, я, получается, делю 22, 22 делю на 5, получаю 4, 4 чека, умножаю на 29 дней. 127 чекартизм, давай, сейчас опять Смотри, вот здесь и так вот сделать, я не знаю, куда. ничего не сломается, прогноз, да? прогноз эй, алё, что ты делаешь а, ну вот, прогноз М -м -м, равно это получается вот это делить на 29 и умножить на куда, ну давай вот сюда да, поставим, на вот М -м -м. это значит, здесь сейчас прошло сколько получается? 6 дней 5 дней 5 дней прошло Делить на 29 умножить на 5, не, подожди, что-то не то я делаю. А, на 29. Делить на 5 умножить на 29, да? Делить на 5 и умножить на 29, и что получается? Нет, не то. Подожди, то у тебя выручки 329 но ну, чистой прибыли почему-то 32 тысячи. Ну вот из нее ничего не вычиталось. А, да, да, да, да, да, да, да. <смех> Ничего не поменялось. Но я сюда добавил, того вот тут нет уже цифр. Тут смотри, вон, тут а, по А, да, да, да, факта нету еще. Окей, а. ну смотри, можно смотреть по выручке. Отклонение. Подожди, я вот здесь. Подожди, я здесь не понял. То есть, я беру... Ну, короче, можно, можно сделать прогноз на самом деле нормально, я понял. Ты можешь не думать об этой штуке. Вот. Короче, надо планировать выручку. Так вот, это ж так делается: а -а -а, разделить на 29 и умножить на 5. Вот так. не нет ты все правильно сделал. Только у тебя себестоимость. Ну, то есть, у тебя, ну, надо делать по выручке только. Выручку, чеки. Угу. Выручку, чеки. Прибыль можешь только спрогнозировать таким образом. Не, не получается. Почему не получается? Делить на 5. А, сделай, делить на 5. Вот, вот. Я а жду на эту а? Добавь скобки. Где? Вот здесь? Да. А, и еще, знаешь, ты сделай не, не D, а E7. А, да, да, да, да, да. То есть, если все так же пойдет у тебя будет 2200 выручки всего лишь серого да а с чистой прибыли убирай потому что ну как бы там дохрена еще но дофига факторов чеки то же самое ты можешь сделать Смотри, средний чек не нужен тебе. Ну да, да, да. Здесь это надо будет делать. Вот это, разделить на вот это. А, он мне по факту не нужен, просто... да. Да, может не нужен. А, ну, себе, с, ну как бы. Тоже не нужно. Ну, особо, да, да. Вот. Ну вот, так. тебе, короче, нужно чеки, валая прибыль и все. В принципе, такую же штуку можно по врачам. Ну да, то есть, надо, видишь, обороты на, на, нарастать нужно. Ну да, то, что ты как бы не успеешь, в общем. Ну, за счет розницы, видишь, что провалили где-то, да? Сейчас будем смотреть. Ну да, но ну не то, чтобы из-за чего провалили, а что нужно нарастить. То есть месяц -то этот да. идет еще. Да-да-да, да, только начался. То есть ты планируешься 300 чеков, а у тебя будет стадию на стадии. Угу. Сейчас мы это подкрасим. Как будет вот такое? <свас> угу. Ну хорошо. Ну хорошо, ну допустим, ну допустим, ну допустим, ну допустим. Ну все, вот и шпарим, вот и шпарим, значит. Так, а этот э, у нас и январь, что у тебя по январю? Открой вообще прибыль. Так, так. я ж тебе показывал. Я ж тебе показывал, что она не считается. Вон. Так, смотри, вот эта реклама у тебя, у тебя ну, нету. Вот видишь, красным горит. Значит, у тебя зайди в настройки. Вот давай рекламу проверим. А, не подтягивается. А Но ну, ее, даже... ее, ее, потому что нету там у тебя, ты переименовал, и а здесь у тебя как бы не переименовано. Но общие расходы у тебя все равно как бы нормально считается mm. Добавь здесь строчку вот между реклам, ну вот где-нибудь добавь строчку просто. У тебя там общих расходов много стало, да, получается? Ну не подтянул. А, нет, январь подтянулся. Так. А какие, как, какую строчку добавить? Ну, просто строчку ставь где-нибудь середине. Вот, скопирую рекламу полностью, строку. Нет, строчку И вставь вот где 17 да. Вот, здесь можешь выбирать уже. Вот. Еще смотри, вопрос. Ну, здесь я тебе показал, как, ну, сделать, да, вот рекламу это. Зайди в планфакт сейчас. Ты добавил там какие-то статьи, да, получается, дополнительно. Ну, Здесь что-то поменялось, да, получается. Ну да, да. Ага, ну то есть, ну как бы вот, получается, в прибыли нужно отразить. Но смотри, отчет по прибыли у тебя все равно, он как бы верный. То есть там, где общие расходы, там без разницы, мы что-то будешь там менять, общие расходы всегда будут нормально показаны. То есть 752 тысячи. А, я понял. То есть это где, без разницы внутри, да? Да, да. То есть она вообще по, ну, ну это специально для проверки сделано, что ты mm -hmm. не чтобы отчет по прибыли всегда верный был. А вот если хочешь разбивку то есть да. поменял форму, да. поменял. Ну смотри, тут же нету вот этого, вот смотри, вот это откуда взялось? Это выплаченное, правильно, не начисленное. Да. Смотри, вот да. у меня вот здесь я возьму ЗП, то есть это вот тут еще. еще я понял тебя. Вернись в прибыль. Сейчас давай до конца и посмотрим, может и твой вопрос сейчас решится. Пока мы О. смотрим, О. А, угу. вот получается, смотри, у тебя а, чистая прибыль 385 тысяч, правильно? Операционная, да. Угу. Ну да, операционная триста восемьдесят восемь. две с половиной равно чистая 385 угу. Потом ты забираешь дивиденды 250. У тебя остается 134, правильно? Угу. Вот. И три строчки: 39 девятая Помнишь, мы делали? Сколько еще Зп осталось? У тебя там висеть? Угу. И сколько Конечно. еще налоги и общие затраты с планированием? Угу. Планирование у нас БДЖТ. То есть ты что-то хочешь еще отдать, в, ну за январь ты что-то хочешь еще отдать, правильно или нет? Да. У тебя фильтр стоит на статьях. Я вот ну, этим не занимался еще БДЖТ. То есть я его ну, один вот раз забил. Сейчас, и... Давай сейчас посмотрим, что у тебя на январь запланировано. Так, а где тут? Тут есть месяц, месяц планирования, да? Почему тут нету фильтра? А, ну, сделать, ну да. Угу. Тебе надо, смотри, месяц начисления планирования. Ну или как бы, ну, давай посмотрим, у тебя совпадает там, наверное. Ну, да. это совпадает, но ну, окей. Так, да, надо, это, хочешь это оплачено. Это, это оплачено. Прям удалить, да? Прямо. да? Так, это оплачено. Угу. Так, это оплачено. Оплачено. Так, иен нет, иента нет. Это получается, вот это откуда? А, это налоги на вход. Я понял, понял. Дивиденды получается это удаляю. Так, вот это надо тебе заплатить. И это что такое администратор содержа А, уменьшать по факту. Это оплаченное. Ну, типа, вот так вот. Угу. Типа, осталось заплатить только USN. Короче, налоги нам заплатить только. Только налоги осталось заплатить. Потому что, потому что, да. Ну, конечно, сейчас прибыль, вот вот он у тебя все, в принципе, актуализировалось там. Налоги, Налоги спла... на 103, э, это затрат на 20. Это вот это, да? Да. Угу. Из п с еще нужно заплатить вот столько. Ну, получается, минуса минус 0, да? 370. Ну, то есть, ты, ну, получается, заработал. Ну, смотри, если чистая прибыль 385. А тебе нужно еще за этот месяц заплатить 370, то есть ты вообще заработал пятнашку только. Ну да. А забрал 250. Ну да. Как ты мог. Ты же руку на самое святое положил. А где? Давай сюда пункт добавим. Какой? Ты пока ничего не добавляй, просто можешь сначала голосом добавим пункт вот чтобы эту пятнашку было видно а, ну а, давай, а, а, а, а на самом деле можно было взять называть типа такой вот типа дивиденды такой а, а ей... на самом деле давай между 41 и 42 вставляет строчку сорок 41 и вставить строку ниже Напиши, как бы. и надо еще, чтобы если ты берешь, то больше, чтобы она тебе писала, Сережа, а ай я и смс-ку тебе как-то сформировал автоматически. Не, напиши, ну, как бы, чистыми заработано с учетом планирования. Ну, давай нормально, короче, тут это, балаганно. Чистыми с учетом пл планирования. Ну, или, ну, или плану там, или BDG, BDGT лучше напиши, чтобы она взаимосвязана, короче, была. Ага. ДСФ, да все верно и давай вот 385 что такое 385 чистая прибыль Да, то есть мы дивиденды не трогаем, но мы минус 39, минус 40 и 41, ну, первая строчка. Все, можешь ее растянуть, как бы она это. Ну и прибраться, получается, в зарплате или что, у тебя зарплата там все четко, там действительно твой долг вот в эти 245 ксарей. Да, да. Январский, да? Угу. Да. У меня еще февральский остался. Ой, декабрьский. если еще. Декабрьский? Да. А декабрь столько осталось платить? Ну, тут понты. Не, ну обведи, что-то посчитаем. Но это выплатили, это выплатили вчера. Вот это непонятно, сейчас буду рассчитывать человека. а тут надо еще посчитать. Это угу. вчера дали 10. То есть осталось 12, 12, 33, 39, а что ну, он короче, получается? Короче, и под декабрь, это... декабрь, декабрь, январь, а. под косарей тебе нужно отдать. Подожди, подожди, что он здесь сделал? Блин, вот каждый день надо смотреть, а? елки-палки. Да может, ладно, отдашь все этому управляющему, да и все. Подожди, подожди, подожди. Ты че, Макс? Где же еще декабрь не выплатили? Клад и в январь залез. Блин. Ступникова, Настя. Это тоже, я же написал тебе, что это декабрь, 23, шесть. И бучей рога, блядь. ну вот как вот непонятно. Ну вот че непонятного здесь, а? Не знаю. А, ну да, непонятно. Я же зиму не написал. Хёпа насосная. Так, ставить выше, получается, тут должно быть то вот так вот. Опа, опа, опа, опа. Перед декабрь. Подожди. Декабрь, да ноябрь это у всех по нулям же. Так, ну смотри, приберешься. Давай эти основные пройдем. Или что ты будешь опять со мной все это делать? Ну, я сейчас быстро, прям вообще. 17,405. Давай, давай, давай. Прям быстро. Вот это купил. 23, 226. Так, 17,405. Декабрь, да? Так, это розница сейчас это прям один момент и тут получается тогда вот тут вот пять, а вот здесь получается 5821 все теперь смотрим у тебя челнок, видишь справа там грузит да, да, да, да. да. Я же привык. О! Как это так? Подожди, она, видишь, еще не догрузилась. То есть она сначала почитала видимо, то, а сейчас еще что-нибудь посчитает. Пока в такие моменты, можно глубокий вздох делать. Ну да, да. Это я в курсе. Так, ну что ты с отчетом получается. Вот это он да. может сюда удалять. А что не работает, да? Угу. Уже вот там закрыли. Минус 7. А, ну это потому, что вручную не начислено. Я еще вручную начислю сюда. И у, да. у меня январь в минус выйдет тогда. Ну, возможно, вот. посмотришь в глазах. Смотри, смотри. Минус, и остался. Опять что-то, Подожди, а ты за розницу там написал, ну, в ДДС. За розницу из-за ИСТЭТа, да? Вот она, розница. 5, 8, ИСТЭТ, 17, 405, все правильно? Угу. Ну, давай, давай вернемся. Так, а остальные все правильно, да, получается? Так, это правильно, это правильно, это правильно. Тут, да, тут все правильно. Mm -hmm. тут... Ну и с январем еще надо подпрераться будет, да? Да. Ну, выплачено, выплачено. О! О, все нормально. Посчитал, пересчитал. Ну вот, таким вот образом еще. Еще mm -hmm. получается остаток с декабря подтянется на тысяч плюс здесь проставлю ручками еще несколько денег поэтому у меня в минус идет январь ну, потому что нельзя работать на полтора миллиона это а, в минус январь уходит да а подожди а почему здесь появилось 421 было же меньше и чистая стало больше 418 а это не поменялось. В чем дело? А, ну правильно, правильно. Она больше стала, потому что. Ну да, да. Я же ее убрал. Все, я понял, да. Я же пере... да, нормально. Надо объяснить, нет? Нет, не надо. Ну давай лучшего этого. Ну, кто смотрит, что это почему больше было. Ну, почему прибыль больше стала? Ну я же вот здесь поменял зарплату с января на декабрь. Так как она и должна быть. И, собственно, вот на эту цифру... А, уже... я понял. То есть дата начисления декабря была. А, ну, то есть две да. зарплаты учитывал. А, да, да. Вот на 33, соответственно, а, плюс она Вот она здесь и появилась, плюс 33. Было 390, стало 420. А почему пятнашка осталась? А, почему пятнашка осталась? Потому что вот здесь а, с января ЗПшка а, убралась ровно на эту же сумму, и здесь добавилось ZP в мотивацию. А, я понял. Ладно. А, все, я понял, да, я понял, Лично mm -hmm. разбираю, Разбираюсь, могу финансистом идти работать уже. Да, кстати, да, вообще легко, у тебя круто все тут. Ну, по цифрам складывается круто, по результату, естественно, есть вопросы. По результату, да. Так, Сергей, а если бы ты раньше планировал вот эту штуку, ты бы не разгонял всех менеджеров и не останавливал бы рекламу? Да видно, обоевал Ну, как бы это... Нет, Николай, не разгонял бы, блин. Нашел бы слова, работали бы. Худо, бедно, но работали. Сделали бы мы не 1.463, а сделали бы мы, не знаю, там, 2, допустим. Ну да, да. Было бы там не 15 у меня там, а 25. Ну слушай, нет, я с тобой не соглашусь. Если бы ты два сделал, у тебя бы больше было. Ну да, да, да. Ладно, больше не было. Согласен. То есть ты же постоянно затрата купала, а тут бы у тебя, ну, чистыми бы фигачило тебе, да и все. Так, ну. Мынваричем. Ну, ну, да, есть очень много плюсов в том, -то, что а? есть очень много плюсов в таком решении, все равно. Не, ну когда человек проигрывает переговоры, он себе находит оправдание, самое хорошее, что он их проиграл. Поэтому, если ты оправдываешь какие-то действия, лучше придумать что-то новое, чтобы этого не случалось, и все. Ладно, хорошо. Так, а, круто, по, ну, блин, то, что мы вот это планируем по результату вопросы. Короче, еще тебе, ну, планирование ты БЖТ подбил, запехи там подбил, сделаешь их на январь. А что у тебя по этому какого, по функционалу, там, по незавершёнкам, по вот этим моментам? О, я что-то туда вообще не заглядывал. Ну, Но смотри, мы... Это, мы, получается, с тобой в Москве встречались, у нас есть план, получается. Ну, по... Смотри, я бы, я бы сейчас вот такую вот сделал штуку. Может быть, так будет удобнее. Ну, смотри, она у тебя, получается, есть же, ну, копится, то есть ты, допустим, сегодня забил, то есть мы только что данные смотрели на конец 5 числа. И также мы понимаем, сколько у тебя чеков, сколько у тебя, если также все будет происходить, сколько у тебя там валовой прибыли будет. То есть вот это, в принципе, у тебя есть. А, да. Единственное, ну, штуку по отделу продаж можно сделать, по звонкам, например, ну, то есть кто что делает, а по финансовым статистикам у тебя как бы, все данные, в принципе, есть. То есть вот это количество чеков, средний чек, это у тебя же есть с первого по седьмое. Ну, вот у тебя есть с первого по пятое, мы сейчас обсуждали. Ну да, я про другое сейчас. Ну типа знаешь как. Мы раз в неделю взяли, созвонились, посмотрели, что, как, как было, как стало. Ну, прогресс, регресс. И, и какие-то задачи. Ну допустим, здесь, что нужно обсудить. Я там в течение недели там сюда закидываю, что нужно обсудить на созвоне. А, ну раз Потом раз задача на неделю тут накидали, да, там потом созвонились, так, что по этой, что по этой, отметил. Сделано, не сделано, ну, типа, такого что-то. И e новую неделю. Ну, может быть. Ну, типа, как предложение. Да, да. По задачам, по этим, по всем, я бы там остался в этой финмодели, чтобы у нас было наглядно, что мы сделали. У нас там копится этот прогресс-бар, что мы, ну, нормально, такие задачи прилопатели. Также функционал бы, я там тоже смотрел. Привет. Я, я что-то вот с ними как-то не очень пока научился работать у меня там ну ладно ну давай с ну, про ты имеешь ну? ну вот с таким с таким представлением задач это я в нем теряюсь короче не вижу фига но хотя тут переменный местный кажется ничего особо не произойдет ну да то есть нам вот эти вот все рентабельности можно скрывать план можно там скрывать он у нас полностью сейчас финансовая таблица все задачи в принципе функционал и незавершенки, то есть у нас тут есть задачи, которые тебя к миллиону приведут функционал, чтобы ты при этом миллионе, ну как бы мог управлять, да, там через цифры и показатели, через управляющего, ну и незавершенки твоей личности, чтобы они, ну их тоже выполнять, чтобы они не мешали этому какого, ну короче, твоему бизнесу в целом вообще. Но смотри, тут вон задач что сколько накидано, я тут в них потею, я в них теряюсь. Ну вот, видишь, ты понимаешь. накидал задачи, ты говоришь, Коля, давай что-нибудь другое по задачам придумаем, то, что вот у нас там где я потерялся нахер, сейчас типа другое сделаем, я говорю, не-не, давай здесь приберемся, потому что здесь, ну, как бы толковые же штуки тоже есть, то есть, что-то ты выполнил опять, что-то не выполнил, там, что-то отказался, ну, короче, что-то, ну, короче, что-то мы вообще, ну, отсюда уберем, потому что это фигня какая-то. Ну, давай так, смотри, сейчас основная, самая главная задача в данный момент, это сделать так, чтобы были клиенты в клинике, вот занимаясь только этим, правильно? А остальным больше ничем не занимается а почему, если... почему нет? Почему нет? Ты как бы как-то типа, ну вот смотри по управленке ну смотри. Во-первых, ты что-то сделал здесь. Вот составить бюджет на февраль сделано, корректировка плана февраль сделана, писать план на январь-февраль э, финмодели сделано, э, файл учета файла результативности по сотрудников не сделано, настроить учет маркетинга не сделано, проверить контроль корректность УУ январь сделано, абонементы сфере с фактом сделано, сверить расчеты с поставщиками что, сделано или нет с поставщиками? Нет, не делал, не занимался. Вот, здесь надо короче прибрать готово-не готово, потому что у тебя здесь э, солянка, понятно, что-то готово, что-то не готово, что-то в каком-то там статусе, что-то ты кому-то передал. Это тоже, ну как бы, я вообще за то, что сначала отсюда очистить то, что сделано, не мешает нам, потом выделить то, что мы передавали другим людям, ну типа, э, ну там сотрудникам или мне ты что-то там говорил сделать. И проверить сделали, ну сделали эти люди или не сделали, их как-то подкорректировать, а потом уже заниматься тем, что ты точно можешь, ну только на тебе, короче, то, что только ты можешь сделать. Вот. лишь у нас, тут, ну как бы 82 задачи, тебя, ну, тебя радует, что ты 82 задачи бахнул? Сейчас еще. Да, а не это как бы фиолетово понимаешь, 82 здесь или 95? Лучше смотреть на другие цифры. Ну, может быть, в том числе. Вот. Ну так, мы ну, еще ну, раз, ну, что-то не фигней страдаем, как бы, 85 задач при или у нас там есть то-то, то-то, то-то, то-то, так-то, так-то, так-то так так сделано, вот и все. Ну ладно, давай так. Коверить корректность январь сделано же, абонемент в сфере с фактом, абонемент и депозит у нас даже сверен. Но я это еще не до конца, еще не, не все прям, что посмотрел, но это мне как бы не очень. Интересная история. Сейчас смотри, сейчас основная задача сделать так, чтобы клиентов в клинике было на, согласно плану. Ну да. Ну, конечно. Это можно сделать по двум направлениям: по первичке и по постоянным Так, угу. что нужно сделать по первичке? По большому счету, все должно быть очень просто. но ну, вот я смотри, я вот сейчас давай здесь накидаю весь мусор из головы, который у меня присутствует, и его дальше разберем. Угу. К примеру. Да, там. Первое, что нужно сделать? Нужно составить скрипт звонка клиенту во второй раз. Ну то есть есть скрипт, когда она звонит в первый раз, нужно составить, что нужно говорить, что не объяснять, просто во вот прям, ну, чтобы выгрузилось все из твоей головы. Все, скрипт Ладно. на второй раз составили. Все, дальше чем? Составили. Потом дальше. Нужно с контролером как-то взаимодействовать. Пока не понимаю, как. Мы ну, на, с контроллером, ну, типа, наладить на работу контролера. Ну, типа, вот, что-то пока типа такого. Так? Ладить. Угу. Ну, что дальше еще сделать надо здесь? На, нужно вести, ну, даже нет, не так. А, создать документ мотивации э, сотрудника. Mm -hmm. Его задачи, конверсии, звонки и тому подобное. Так? Ну, создать документ и утвердить с ними. Так? Ну, я не знаю, надо это, не надо. Вот. Документ мотивации и утвердить. Mm -hmm. Они, вот так, да, типа. А потом следующее, нужно сверять план, то есть панель или как это там назвать, ну то есть сверять ежедневно план с фактом mm -hmm. по, по сотрудникам, ну типа, сколько у тебя было взято рядов да там какая то конверсия, сколько ты, да, ты смотри, О, если ты короче сотрудников да. пишешь. То ты сотрудники, у тебя администраторы, врачи, еще не. Если это конкретно менеджеров, я бы переправил на менеджеров. Ну, то есть я вот смотрю, сотрудников думаю. Ты с сотрудниками ты совсем будешь. Вот, и вверху тоже получается мы с менеджерами, с сотрудниками. Тоже по новым клиентам, короче. Угу. Окей. Дальше. Сверять ежедневно план с фактом. Дальше, что нужно делать? Слушать э, звонки и разбираться. Ну да, у тебя помню. Есть... Я, я имею в виду мне слушать, да? То есть, ну давай так, мне слушать вот здесь. Так. Мне скобочка. Роп, да? Слушать звонки или нет, не так. Ропу. Нет, вот, пока так. Mm -hmm. Давай дальше по-другому. Пока мне. Вот, слушать звонки и разбирать э, с менеджерами. Mm -hmm. а, как можно. Надо работать лучше проще эффективнее так допустим а, что еще надо здесь сделать здесь нужно вывести то есть вывести четырех а, менеджеров угу. по два смену два вот чтобы было их четыре по сути все потом ну дальше что тут еще может быть а, с, а, пересмотреть воронку блин ну тут я говорю тут столько всякого мусора в башке пересмотреть воронку а, ама и создать правила работы в ней да научить контролера на да, контролировать ама что еще ну все, наверное. Что тут тут, наверное, все. Да? Посмотрим, что было написано. Это есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть. Вот, вот, вот, нужно создать. Создать PDF на подписку Winst И пустить на него рекламу. Вот, это обязательно. Контент-план в Инстаграм, это уже было сделано. Графики, темы прямых эфиров. Это было сделано, кстати, уже. Но тут можно еще заворочиться, но, наверное, пока не надо. Ну, пиши последний хрень, чтобы тут все было с твоей головы. Ладно, сейчас. А, а, внедрить инструменты. А, увеличение. Продаж в Instagram из книги Потаповой. Ну это так, вот ну, хрен знает, это, что это шляпа. Взят. Смотри, Серега, очень важно, чтобы у тебя в голове ни хрена Если у тебя в голове что-то осталось, то это не будет работать. Вот ты, короче, все сюда выгружай, да и все. Ну ладно, хорошо. Тогда, значит, запустить э -э, рекламу в контексте. Так, дальше протестировать прямые эфиры э, в инст с презентацией. Дальше. Что еще? Да. Так, так, так, так, так. Ну, э, увеличить трафик, блин. <с ambos> ну, где, там... ну где? Ну где? Там сквизов и Эстарлита, ну типа. Все? Да. марафоны. Ну типа, ну типа, все, да. Ну вот, получается, здесь типа такое такое количество. Из этого из всего. Давай наметим то, что нужно можно сделать прямо вот за, за эту неделю. Да, там дата. Допустим, да, какую дату можно поставить? Какая у нас там следующая будет? Шестое. Следующее у нас будет 14, 14. Ой, Не 14 до да, 13 -го. 13 -го. 13.02. Ну, вот и давай. Что можно здесь сделать за неделю? Так. Вот это наладит работу контролера. Это как? Пока непонятно как. Ну, типа, надо сделать сейчас. Это по-любому. Так, это по-любому. Это по-любому. Это точно. Вот это вот хрен знает. Насколько это влияет на результат. Это тоже. Вот этот стопудняк. Это тоже. Это тоже. Это тоже. Это. Тоже, это. Ну можно. Так, все. Ну типа вот. Ну типа вот. Хорошо. Давай пошли теперь сюда. Uh -huh. Так, давай тут смотреть, что здесь. Значит, получается, пока 5.2. Нет, до этого нужно еще кое-что сделать. До того, как его нанимать, нужно Так, дальше, соответственно, сюда, да, да, дальше. Угу. Нанять два, составить, трудить, сайт скрипт работы базы с клиентом. И работы, короче. Ну. А. Сейчас. Ну и дальше все то же самое, да, где вот здесь. Ага. Ну вот, тут то же самое. вот то же самое. А, ну дальше это уже шляпс. пошел Ну вот, это здесь, да? Теперь, если мы пойдем по второму формату, то это... А, у меня сейчас есть одна задумка, ее сейчас с тобой обсудим. Uh -huh. типа вот и потом такая задача это вот Мне надо, чтобы я был просто это, рядом. Я даже могу делами сами теперь... с вами позаниматься. Ну давайте теперь обсудим. Смотри. Давай, неделя. Главное, чтобы это все... она же, знаешь, по неделе... Думается, так много можно всего сделать, успеть. Короче, скрипт работы с базы Это по-любому надо сделать сейчас. Вот это про тоже, это тоже, вот это по-любому, вот это обязательно, вот это, ну блин, куда без этого, и вот это тоже, да, вот здесь, вот это вот. Смотри, я еще думаю сделать, я думаю сделать так, чтобы у меня сейчас менеджер по клиентам работал отдельно, то есть не на ресепшене, а в кабинете отдела продаж, где он занимался только базой. А с, она, а с клиентом, который в клинике находится физически, с ним работал админный ресепшн, да. для, для этого его нужно подключить в АМА СРМ, дать ему учетку, чтобы она его записывала сразу же переводила в нужный статус, и чтобы количество клиентов, которые у нее были в клинике и которые нас записала, и они потом пришли, влияли на ее зарплату. То есть, чтобы была премиальная часть, чтобы, Прикольно. да? Плюс ну, да. ко всему, чтобы были разработаны правила, кому мы выдаем приглашение, там, ну, приведи друга, и все вот эти вот люди, которые приходят и друзей приводят, чтобы они тоже шли ему в план. Ну да, прикольно. Вот и получается сейчас мы этот месяц так будем работать, а потом дальше будет понятно, когда админ передает клиента уже менеджеру по работе с базой, с возвратным. Ну, если клиент и так ходит, ну как бы и пускай ходит, получается. Ну смотри, у тебя задача нормально прям на неделю. Ты как будто а спал. Окей. Мне как бы все это и надо сделать за неделю, но я вот вот, вот смотри, вот допустим вот это админа вам и подключить, ну надо это сделать за эту неделю. Ну вот, допустим, смотри как, сейчас более важно сделать вот эти две задачи. Мы сделаем, вот. вам, вам потом пообщаемся, потому что, ну, как бы под вопросом, нахрен, он там нужен. Ну, то есть он может какие-то буклеты давать там кому-нибудь. Ну да. ему инструкцию, что ему делать. Ну, я думаю, что я к этой задаче, наверное, через неделю подступлюсь. То есть сейчас вот этим надо заняться, вот этим и вот тем. А это в процессе, это вообще как бы, знаешь, появится-появится, нет, ну как бы и похер. Отличие постоянно его, потому что управленца, ну как бы, я не знаю, месяца два-три нужно будет как бы тебе вести, нанимать там еще очень. Ну короче, это ну, такой долгий процесс. Ты сейчас запустишь, у тебя где-то может через полгода только он появится. Ой, ты что такое говоришь, я же в этот, мне он нужен в апреле уже рабочий. Ну, блин, дай, дай бог. Да. Ну, то есть, это такая прям целая история, то есть, у тебя по учету подготовлено, видишь, у тебя планы, как бы, на январский план смотришь, думаешь, блин, что за хрень, как бы. Ну, факт, то есть, и, ну, короче, и вот, ну, как-то так вот. О, Понятно, вон, смотрите, все, что я, что вот, Не просто но а чтобы, ну, выполнялись планы, выполнялись нужные объемы, короче. Вот, и еще, вот, где у тебя эти выполненные задачи, вот, где их 80, там, сколько штук? Угу. Давай их там как-то сгруппируем, чтобы, ну, тебе легко было перетаскивать там, ну, что-то нету. Давай, как это сделать? Ну, выдели там 80 штук, например, сделанных уже. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас все сделаем. Так, вот, вот, вот это я вообще не делаю. Что это тут такое? Видите, Получать клиентов, 250 клиентов. Ну, это вообще 50, да. Тоже, ну, как бы, ты можешь вот выделять, вот, допустим, вот, самый верх, ну. Не, не, только ты. А что ты хочешь с этим сделать? Сейчас покажу. Сгруппировать? Нет, смотри. Да, сгруппировать. Правой сгруппировать. Короче, в этом нужно, ну, то есть, ты как бы это делаешь, ну, зачем-то, да, там. Ну, то есть, это надо разобрать, раз это в твоей голове сидело, да, там. Вот, ну, и выполни, Введи 80 штук, ну, чтобы ты понимал, там, список, чтобы ты не терялся. Тоже сгруппировать, да? Да, да, да. Вот, и вот все сюда перенеси, там, чтобы тебя 8. Это что у за хрень тут? Это расчет просто был. Ну с все, удаляю его. Ну как, видишь, ну как, в самый верх там, это вот они, видишь, у тебя уже по более-менее. Управленку, mm -hmm. вот здесь тоже можешь вот этот сгруппировать. Управленка, которая, начиная с третьего, заканчивая десятый, да, там, тоже дело группировать ну, то есть мы общаемся, я говорю, чече, вот, ты говоришь, давай пообщаемся поправленке, давай пообщаемся по продажам. И все, ну вот эти тоже, ну вот эти тоже, делай нормально. Mm -hmm. Все, группировка неправильно. Эту группировку надо удалить. Как по угу. а, уточнить, у вас, соответственно, сейчас имеется законченное место образование, правильно? Да, работаете за аргумент? Работе, И, ну, знаешь, да, соответственно, спросили, умеете делать уходовые процедуры по лицу, э, то есть очистку, пилинги. Ну, чтобы, короче, тут, видишь, мы это делаем, чтобы тебе повеселее тут было, в общем. Угу. А то тот что, тот, что не сгруппировал. А, это... вот это? Ну да, и номеровного списка нету. И нету. А, вот, непосредственно с данным врачом. А, Где, а вот здесь? У вас э, сегодня, скажи же, в будет время? Да. Капец, это... конечно. сейчас бы приятнее сюда будет заходить? Я Ну, да. Вот. Функционал тоже. Ну, короче, вот, видишь, приборочку какую-то сделать хотя бы. Вот и Ты хочешь уже какой-то другой огород нагородить и это все в топ кинуть. И вот где у тебя итог рентабельность? Вот итог, где у тебя? Давай еще поприбираемся, там, чтобы еще было. Вот где итог? Вот. Ты можешь его скрыть, потому что все, мы уже сейчас полностью перешли на эту. Рентабельность тоже тебе, ну, скрыть. Суперлист все, он у нас полностью там, ну вот инструкции все ты тоже можешь скрывать. Ну, скрывать. Тут пока осталось. Ну, пока он это. Тебя, если он у тебя есть в этом, ну, в этом. Вот, план тоже или 17 тоже. у меня здесь этот. Я, я на нем черчу. Напиши черновик тогда, ну, чтобы было понятно, что такое. Ну, его в черновик. Ну, напиши черновик. Вот. А план, что у тебя там нужен? Что такое? А, это, это у тебя по маркингу. Это я планировал в предыдущий январь. Удалить, наверное. Ну, скрою его, зачем? Ну, пускай будет ну, на всякий случай. Вот, в черновике в следующий раз пушу. Ну все, у тебя задача функционал не Что это вот, вот надо просто... это а? не делать. Вот это я сейчас не делаю. А кто делает? Ну, никто ты передал? Не. Нет, никто это не делал. Как бы надо кому-то, видимо, передавать. Ну, покажи. Расчеты клиентов админов. Короче, вопрос, вот, ну смотри, функционал, у нас сейчас глобальная задача, мы сейчас посмотрим эту цель, там, антижопу, которую мы составили. То есть, у нас, ну, как бы управляющий, ну, очень много на нас заберет, ну, то есть, мы цикл, цикл твоего функционала полностью управляющим хотим заткнуть, правильно? Угу. Вот, давай эту финмодель проще сходи, чтобы мы там, как бы, подытожили и перешли на То есть, вот, задачи долбасим, функционал мы полностью закроем, операции внедрения, Управляющего, незавершенки, что у тебя там. Херная, шляпа тут. Ну, ты что-то здесь делал, смотри, или нет? Вот, вот это самое важное. Вот это я делаю. Это по работе уже, да, получается? Mm -hmm. Ну, короче, смотри, вот эти, они же в задачах расписаны. Какие-то задачи, да там? Mm -hmm. Вот. Ну, например, поправить описание в онлайн-записи, что у тебя с этим? Ну давай я здесь приберусь в этой смотри, штуке. Ну, смотри, какой пункт есть. Мы вот этот, ну я вот эту штуку делаю с клиентами, например. И mm -hmm. у них тут остается как бы, ну такая ну, фигня, да, там, ну там три-четыре задачи, например, 10 задач. Mm -hmm. Вот. Мы потом э, делаем так, чтобы создать. Ты же в Тrello работаешь. Тrello, знаешь, что такое? Ну знаю, да. Вот. И мы туда делаем личную доску просто личную и все. И ты уже там в трелло ведешь спокойненько. Mm -hmm. Вот, так что подумаем, может, и, ну, все уже, как бы, это часть ракеты уже ну, отследилась, да, там, и будем уже личные, только личные дела туда записывать. Рабочие дела, в, ну, там, создадим, ну, пока до рабочих дел в еще далеко, да, у нас там хрена туча вот точно задачи. Угу. Вот, рабочие, короче, в задачи будем писать, функционал, функционал. Ну, функционал, видишь, у нас перерастает уже в найм этого управленца. То есть, mm -hmm. короче, мы от этого тоже сейчас, ну, как бы уйдем, если управлять наймем, то, то все, мы уйдем. У нас останутся контрольные точки, которые нам нужно проверять. То есть это другая история. Личные mm -hmm. задачи уже в можно писать, ну, как бы, это тебе на подумать в общем. Пока не надо, пока не надо. Ну, короче, пока вот здесь тогда будем работать, и mm -hmm. по незавершенным задачам функционал Вот. И чем мы там? Ну, как бы все подытожили, да, там. О... Тут... Ну да. ну да, Ну да. Ну, вот получается, да, вот. Да, и, да. Да. И, это, О, и у нас получается, ну, давай ну, посмотрим, что у нас. Ну, цель антижопа есть, и да. по управляющему документу. Вы, вы, вы, вот цель, вы, да. Мы цель расписались с тобой подробно, чтобы, да, собственник, меньше тратил да, времени, чтобы все работало, да, там, чтобы да, было. Ну, планы да, выполняли да, стандарты да, выполнялись. Да, мы еще стандартов не коснулись, кстати. Вот, решение, да, там, и мы на управляющего, да, делаем оклад там. 000... Стандарты-то стандарты это куда, вот сюда, сюда, наверное, больше? Отравили, Или нам, куда? А, но... а, ну, давай в управленку. Да, хорошо, давайте с вами согласуем день. Их нужно будет прилопатить потом, посмотреть, а -а -а. что общить. А, да, да, то есть это с 10:30 до 7 часов. <связывая> <Вот>. И мы <связывая> еще создали документ, да, вот новый документ у тебя же там по этому какого. Ну, то есть цель, вот мы все подробно расписали, зачем нам там, что нужно, да, там, характеристики человека. Ну, то есть у нас управляющий, да, там такой как бы важный момент. Чтобы план <связывая> со в феврале, например, еще управляющего под это найти. И мы <связывая> сделаем, где новый документ у тебя, то, что мы хотим от управляющего, какие зоны ответственности, чтобы он закрывал, чтобы он не <связывая> был супер... А чтобы он конкретные задачи у нас закрывал, да? Вот же, это здесь прописано. А, вот функционал управляющего. То есть вот эти вот задачи ABCD, GFG, EFG. Короче, нужно, чтобы он заполнял. То есть ты сейчас параллельно ищешь себе управляющего, чтобы ему потихоньку-потихоньку это все дело передавать. Ну и плюс сам, как управляющий, делаешь план, который ты себе поставил на февраль. Через те задачи, которые мы сейчас в этой модели прописали. Ну, круто, что я тебе могу сказать. Что, Серега, мы выйдем на миллион лет? Уже четыре месяца прошло. Да, А, Надо выйти на управляемое движение. А то сейчас пока как шарик, знаешь, который надуваешь, отпускаешь. Говорят, то говорят, что, типа, вот эту историю, которую мы начали, она вообще, о, да ты что, это как бы полгода минимум, говорят. Вот, у нас уже четыре месяца. Ну, как бы нам надо сделать, чтобы тебе передать управляющему, и чтобы ну, бабки еще были при этом. Вот. Ну, Вроде тут ничего хитрого, как бы, да. Этого все хотят, да, там. Чтобы были бабки, кто-то что-то делал, короче. Кто-то по... что-то делал, да. да, да. И вот, ну, как бы уже перелопатили там, 87 задач, по незавершенкам херанули, по функционалу тебе раскидали. Вот, сделали систему, понятную отчетности, да. там, Короче, сейчас даже. Управляющий. Ну, короче, вот какой-то такой путь мы тут делаем, не знаю, получится у нас нет, но я очень верю и надеюсь, что получится. И, по крайней мере, мы, мы до хрена всего делаем, чтобы получилось. Ну, думаю, должно стрельнуть, в общем, рано или поздно. В общем, главное не сдаваться, верить в успех, что там еще, Ну и так далее. И все, что мы и так знаем. Вот, вот это все то, что мы делаем 4 месяца, и верь в успех. В общем, тогда все получится. И главное не сдаваться. Да, да, да, да. Ну, что тогда получается? Именно так. Именно так. Скажи мне, знаешь, что, ты и по сотрудникам-то там ничего не делал? Вот эту вот историю еще пока. А, нет, нет, до кого я только пригнал же. Я понял. Лейли, да, нужно сделать. Да, да, да, она мониторила. И mm -hmm. вот это, да, плановое ЗП с учетом процента. Да, за я запишу. ТЗ, по Да, просто я здесь-то потому, что этот же будет цифра меняться, и у меня да. будет получать состав да, времени. Да. Это будет уменьшаться. Что не очень вот да. Так. А -а -а. Нет, ДЗ я глянул, окей. Хорошо. Окей. Убедили. Че еще? Что еще, что еще, что еще, что еще? Да ничего, система круто по задать, по выполнению факта печально, потому что управляющего начинаем расписывать и там как-то что-то примерно собеседовать прикольно. Вот, надо план выполнить и все. Ладно, ладно, хорошо. Ну давай. Все, на Сейчас идешь, как бы надо 3-400 выручки, у тебя 2-200 будет, прикинь. Да. Это не будет покоя тебе давать, пока ты спишь? Не будет. Ну, ну, ну пока как бы уже, уже больше, но это знаешь, как бы, 6 дней. А, уже на миллион как бы, да. Ну и 6 дней непоказательно я с тобой соглашусь. Ну, через какое-то время будет 10 дней, там, еще сколько-то дней. Это все проверим. Воды. давай. Ну что, победим я, друзья? Да, по любые. Ладно, что, давай на связь тогда. Давай. Всего хорошего. Что ты давай? Что написал? А, дней прошло. Пошло. все это... Я думал, написал давай, всего хорошего пять дней. Ладно, все, давай. давай, на связь тогда. Пока-пока. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком.